Снимаю сумбурный ролик, в который вставлю сразу три темы. Во-первых, по числу 68 «Большой взрыв» — это серия «Доктора Кто». Оказалось, что находить сейчас старые серии не так уж просто. Я первую страницу перерыла в пользу бедных. Мне не удалось, кстати, найти фильм «Приглашение в путешествие», плакат которого висел в фильме «Мэри Поппинс». Но сейчас про большой взрыв серия 68 это 13 серия 5 сезона большой взрыв я не досмотрела дальше я хотела сочкануть и найти короткий вариант короткого описания вот таки пришлось пересматривать к чести Вынуждена похвалить то, как снимают иллюминаты, это действительно много, содержательно и красиво. Это интересно смотреть, и каждая фраза в каждой фразе намеки. Вот так вот, в начале этой серии девочка, маленькая девочка, просто рисует луну, звезды, небо. Но этим очень обеспокоены ее мама и психолог. Они объясняют ребенку, что звезд не существует, Они выводят ее на улицу и показывают, видишь, луна, а звезд нету. За ее спиной они тревожно общаются о том, что боятся, как бы она повзрослев, не вступила в секту любителей звезд, верящих в звезды. Интересный сюжет, да? Это тяжело вообще представить себе, но я вижу много проигранных раундов. Я вижу как бы симуляции, как бы серии или день сурка, и много проигранных раундов. Это действительно в какой-то степени похоже на матрицу, но не совсем она. Вот как я поняла, что мы, проходя раунд, либо проигрываем, либо выигрываем. Проигрывая, попадаем в еще более э, глубокую вложенную матрешку. Выигрывая, выходим на следующую, которая ближе к, вы, к выходу. И э, тут не совсем симуляция, хотя это похоже на матрицу, заметьте, Нео тоже, он выходил из симуляции, но оказался снова в ней. И тот мир, из которого они воевали, не факт, что это тоже не вложенная матрешка очередной вложенной матрешки. Ну так вот, проигрывая мы теряем степени свободы. Иногда это идеалы, как это сказать, физиологически, Так было потеряно, допустим, ясновидение и прочие способности. Иногда не идеалы не физиологические, а юридические допустим если люди соглашаются масс массово жить на пособие то они уже уступили какую то территорию экономическую да? а если им закрывают предприятия без каких либо там, подстраховывающих мер без какой либо помощи это уже следующий этап потерянной территории ничего тут прямо сделать бывает невозможно то есть проспали все утеряли территорию и в, дан, в данной серии показали мир, где человечество уже проиграло даже звезды. Один астролог говорил, что службы, на которые уходят очень много миллионов долларов, которые мы ассоциируем с покорением космоса, на самом деле мечтают, чтобы люди забыли об астрологии. Это говоря о искаженной вавилонской астрологии, которая уже смещена на один знак, а которая потеряла уже центр галактики, и, и с той популярной, которая попадает к нам. Даже они, эти службы хотели бы, чтобы люди об этом забыли. В начале, в начале этой серии со знаковым названием «Биг Бэнк. Большой Взрыв» под номером 68 – нарисована картина мира, где люди уже проиграли ту степень свободы, где они видят звезды. Уж не знаю, чем можно это скрыть, даже не представляю технически. Но вот такой сюжет. Один интересный спикер сказал такую вещь, что нам нельзя жить на автоматизме, надо присутствовать в моменте. И тот спикер сказал, что вот когда мы живем на автоматизме, нам создаются всякие препятствия для того, чтобы нас пробудить. А почему нельзя жить на автоматизме? Автоматизм – это создание симуляции, изначально, наверное, неплохое, но захваченное. Симуляция вспомогательная, которая помогает нам жить и какие-то дела делать на автомате. На инстинктах, на автомате – на, чтобы мы тратили меньше энергии. Но когда мы так живем, день за днем и годами, мы погрязаем, видимо, в этой симуляции еще глубже. И мы теряем очередные э, свои территории, юридические, экономические, и в конечном итоге через там, э, прием какого-то вещества, допустим, в конечном итоге даже физиологические, генетические, может быть. Короче, как в одной серии Масяне не спать работать. Еще тема, которую я хотела затронуть, золото. Помните, вы возили золото много. А... <с> есть идеи? А что это было? Кто-то кому-то подарил? Вот есть три версии. Самая нормальная первая, две вторые такие себе. Первая, кто-то очень добрый, просто захотел кому-то подарить много золота. Да? да, скорее всего, это рабочая версия. Вторая версия. Лидеры были захвачены, захвачены, и новые лидеры, как это сказать, захватив там, клонами, шмонами всякими, захватив эту территорию, первым делом начали грабить забирать самый ценный космический ресурс. Один из ценнейших. Действительно котируемая в космосе валюта. И начали забирать глупость я сказала да третий вариант никто не сошел с ума и никто не захвачен просто происходит произошел, произошел обмен покупка кто-то у кого-то что-то купил я говорю глупости на ходу разве может такое быть чтобы там наверху работал закон обмена на больших-больших уровнях. И в довершение третья тема, которую я хочу тронуть. Нам удобно, конечно, ассоциировать добро и зло с двумя полюсами, но э, все сложнее. И у нас сатанизм не одно и то же, что океан. Это два разных политических центра. Короче, у меня приступ болтливости только нарастает. Я что-то сочиняю, сама не знаю что. Давайте болтать вместе. Пишите комментарии, ставьте лайк. Как всегда, до новых встреч.